Боншур лизами! Здравствуйте, друзья! Сегодня готовим вкусные пышные пончики без вредной обжарки в растительном масле. Они чудо как хороши и абсолютно нежирные. Для теста соедините яйцо, сахар, ванильный сахар при желании, щепотку соли и совсем чуть-чуть растительного масла. добавить сметану, перемешать до однородности, после чего засыпать творог. Как только творог соединился с основной массой, всыпать 2 столовые ложки муки и разрыхлитель, перемешать. Следом просеять остатки муки, замесить мягкое эластичное тесто. Такое тесто главное не забить мукой. Чтобы оно не липло к рукам, творог должен быть без лишней жидкости. Теперь тесто раскатать в жгут. Оно податливое и с ним легко работать. Далее поделить его на порции. У меня пончики на два укуса. Я делила тесто на 12 частей. Каждый кусочек сформировать в шарик. Сначала подобрать края, а затем скатать тесто в шар. Отверстие удобно делать девайсом для удаления сердцевины из яблок, обвалять его в муке и вдавить в шарик теста. Остатки легко извлекать, из них получаются дополнительные пончики. Пончики смазать теплым молоком. Выпекать 20-25 минут при температуре 170 градусов. Готовые пончики можно просто присыпать сахарной пудрой, а также начинить. Джем через дырочки не просачивается, так как они практически затянулись снизу. Вот такая соблазнительная выпечка получается из довольно простых продуктов. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал, а я вам говорю. Бон аппети и абьенто!